Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк и Школа боя УВЭ. В этом уроке мы покажем продолжение, вторую часть темы перемещения в бою. Давайте вспомним схему перемещений. Вот э, очень просто для учеников запоминать вот эту схему. Стоим одна нога вперед, другая назад. Сейчас будем работать только передней ногой. Передняя нога может делать шаг вперед. Вот и делает. Она начинает вперед. Передняя нога может делать шаг назад. Также в сторону влево. Вправо. Отсюда. То есть вперед-назад, лево-право. Очень просто. Теперь задняя то же самое. Она может делать шаг вперед. Вот тот шаг. Идет. Раз. Также назад. Вправо. Вот сейчас еще раз вправо и влево, если поменять стойки, все то же самое на эту ногу. Теперь попробуем применить эту схему перемещений уже в отработках. Итак, начинаем с того, что перед зеркалом стоим и к как в бою немножко начинаем двигаться на месте. И я себе сам даю команду, как бы шаг вперед. Да? Раз. двигаюсь, отошел снова. Да? Ух, есть. Потом можно делать это с ударом. Шаг вперед. Назад. Так. Главное следить, чтобы эта нога начинала двигаться первой. Угу. Да? Так. Да. Так, пошел. Сзади ноги. Вот ваш ученик должен научиться более-менее легко двигаться вот перед зеркалом. Это смещение против противника, который нападает по прямой. Он бежит на вас, как бы должен столкнуть, толкать меня, вот меня по прямой линии. Моя задача сейчас работает только передняя нога влево или вправо, то есть я могу или сюда выйти сюда, но только тренинг. Итак, партнер двигается. Пошел так. Раз, пошел. Меняем ногу. Сразу же можно менять, чтобы было так проще. Работаем так. Да. Оп. Угу. Угу. Да. Оп. Можно добавлять иментации удара. Пошли, да. Угу. Вот я проработал сейчас третью ногу. Ногу влево, вправо. Теперь задний номер. Также смещаю сюда или сюда. Пошли. Хорошо. Вот мы проработали перемещение влево, вправо. Что касается вперед-назад, пока что это не делаем, потому что чаще всего это делаю, как бы атакуя или защищаясь по прямой. И это мы будем отрабатывать немножко. Позже в других упражнениях. Следующее упражнение – это отработка перемещений на один удар. Схема простая. Сейчас работаем левой ногой. Все перемещения будут влево, вправо, вперед, назад. Только с левой ноги начинаться. Удары сначала будут у нас прямые. Передней рукой прямые, боковые снизу, сверху. И потом уже задние. Итак, начинаем. Перемещение на один удар – Левая нога, левая рука. Передний. Поехали. Партнер держит. Лапу. Я сейчас буду догонять. То есть я его догоняю. Двигаемся к бою, и я вот делаю шаг с убаром. С тобой штук. Я себе отрабатываю. Итак, проработал немножко шаг вперед. Теперь я делаю буду делать шаг назад. Соответственно, когда я делаю шаг назад, когда партнер на меня или партнер находит. Как он находится? Он лапу держит жестко и просто перемещается на меня. Я отхожу, начинается отсюда. Часто бывает такое, что он, партнер, который держит лапу, он просто вот так делает удар на бьющую руку. Не, не надо делать удар. Просто перемещается, да? Перемещается на меня, пошел удар. да, да. Есть. Проработал шаг вперед, шаг назад. смещаясь в сторону. Тоже смещаясь в сторону, когда-когда партнер или противник бежит на меня. Я ухожу с ударом. Потом заходим в сторону. Он также держит лапу и пробегает на меня по прямой. Левая. Да. Вот подвигался. Теперь также набегает на меня. Пещай уже в левую сторону. Да. Хорошо. Итак, левой прямой. Передняя рука. Проработали вперед-назад, влево-вправо. Теперь левая нога сохраняет эти же движения. Но буду работать правой рукой. Правой прямой. Итак, правый удар. Левый шаг. Догоняешь. Значит, естественно, партнер будет уходить от меня. Я его догоняю. Шаг начинается с левой. Есть. Теперь левая нога уходит. То есть я встречаю партнер, где находит Я ухожу и встречаю прямой. Да. Стою с пошли, да? Ножка ушла. Есть. Левая смещаться сюда мы не будем, потому что смещаться и так очень неудобно. Уже с этой стороны. Но это уже другой удар. Поэтому на правую руку смещение только влево. дальше. Все шаги сейчас будут задней ногой, а удары будем сначала левой, а потом правой. Так, правая вперед, удар левой рукой. Я, я его догоняю, он немножко как бы слегка смещается назад и широкий более-менее стоит, я делаю подтяжку как бы подтяжку. Есть шаг вперед. Теперь шаг назад. И удар тоже левый. Естественно, противник на меня набегает, Я ее встречаю. Да. Есть смещение в правую сторону. Ну, как последний. Вперед, назад, вправо, влево. Смещение в левую сторону. Пошли. Итак, сделали все смещения вперед, назад, вправо, влево, на левую руку. То же самое этой ногой на правую руку. То есть догоняю. Теперь ухожу назад, как бы, встречаю. Есть. смещением вправо. С ударом. Есть. Смещение влево можно делать, но здесь, как бы, раз... И два может быть. Потому что одновременно тоже пробуйте, если получается. Только что мы проработали смещение э, левой ногой на переднюю, на заднюю руку. Смещение правой ногой на четыре стороны, на левую и на правую руку. Это у нас были... Все отработка прямых ударов. Следующее упражнение это такая же схема отработок, только мы меняем стойку и то же самое прорабатываем на переднюю ногу, на заднюю все вот эти удары прямые. Итак, следующее упражнение это отработка боковых ударов по той же схеме. Передняя нога, левая правая рука по очереди, потом задняя нога, левая правая. Рука по очереди, боковые, меняем стойки и так дальше. На боковых ударах можно отрабатывать как короткие удары с близкой дистанции, так и немножечко с дальней дистанции. Мы отрабатываем даже и длинные удары, боковые удары, и короткие удары. bien, ya bien. Вмечаюсь Хорошо. Хорошо. Хорошо. Удаляю снизу. Левый-левой. На Хорошо. Смещаю сюда. Да, находим меня. Сюда закинули. А сейчас вот... Ну, Правая рука, перейдем назад. Левая, левая. Сверднюю, переднюю, я разменяю. Yeah. Атака с движением вперед я делаю. Давил. И отсюда можно сразу же делать атаку назад. На меня пошел, да? Снова я делаю вперед. На меня. Да. Вперед. Назад. Теперь размещение в сторону. На меня противник набегает, я делаю шаг в сторону тренинг и я снизу меня Меняю ногу.